Любовь не радуется неправде, но сорадуется истине. Когда ты видишь, как человек извращает Священное Писание, когда он проповедует ересь, и тебя это радует, в тебе нет любви, равно как и когда человек говорит истину, и тебя это раздражает. Тебе тоже нет любви, потому что любовь, она не радуется неправде, но сорадуется истине. Когда проповедуют Евангелие чисто, когда проповедуют Евангелие, как проповедовал Иисус Христос, без примесей, а так как Иисус заповедовал нам, и твое сердце не радуется, значит, тебе нет любви. Если в тебе это вызывает раздражение, ненависть, гнев, и ты хочешь заглушить эту истину неправдой, и тебе нравится какая-то ересь, тебе нравятся какие-то примеси, добавления к Евангелию, всякие развратные вещи, которые люди добавляют к Евангелию, и тебя это радует, то в тебе нет любви, в тебе нет Бога, ты очень печальном положении. Тебе нужно, во-первых, покаяться, во-вторых, тебе нужно найти Иисуса Христа, тебе нужно встретиться с Ним, чтобы полюбить истину и возненавидеть всякую неправду, всякую ложь, всякую есть. Потому что если ты продолжишь в таком состоянии, если ты будешь продолжать любить и радоваться неправде, и когда говорят тебе истину, злиться на этих людей, ты очень плохо закончишь в таком состоянии, тебе нужно исправить свое положение перед Богом, пока ты еще жив, исправь свои пути, исправь, чтобы ты не погиб, да благословит вас Господь наш Иисус.